Тебя жестко разъебать или чуть-чуть, ну как бы, ну, спустить. Давай жестко. Давай жестко, блядь. Секунда, я сейчас. Знаешь, что, хавая? Давай, угадай. Если запахло. Кукурузу, блядь. Не-не, это я уже поел еще одна. Не-не-не, не сладкая. Соль. Бутерброды хлебом. Ой. <связать> Короче, понял, если антимаг прожмет контр и в него полетит бара, то это не бара в него полетит, антимаг в, а в полетит. Прикинь. Для меня? <связать> Нет. Я сам с <связать> собой разговариваю себе себя объясняю. Играем. <связать> <связать> для меня. Ты что? Сейчас бегать не могу, почему? Руина, потому что. Я а чё, запрет? Взлететь не может, дракон. Леша, нажми правой кнопкой выше на четвертый скилл. Я про... Я не могу! Что ты делаешь? У меня не любая. Ты можешь, ТС английское зажал? Да, Лёш, твой стойлер сейчас грипп ставится. Ну, не кривой желательно. Я его дал, нормально. Все, Егор. Ну просто... А, о, понимаешь? А я летать не могу, да что это? Ты тебя убил в Ветер, ветер сильный. Ветер сильный. Значит, по математике Жоку летит, а ему навстречу поток воздуха 7 км в час. Какая скорость Жокера? Какая скорость в течение реки? Да, колеса не раскрываются. У тебя наверное, английская зажата просто, и поэтому... Да помоги! -то. Да ты бропаешь или что? Да. Пошли инвокера. Да не могу да. Ты нормально летел, дебил, что ты, да, ты, ты Поставь, Почему у нас здесь тут центрак не стоит, до сих пор? Сейчас Пошли будет. руина. Отлично. Oh, О, два б бам Опа! Два центра! Неплохо! Прям как не пик топовый, а у нас просто, ну, вот это. Будет Ой, это профетка тройка. А, это Даню. ЧА НОР НОР НОМ, Я ГЕНИЙ! КУДА ТЫ МЕНЯ кинул, Ход, ГЕНИЙ! Не того... И того ты пойдешь на ЕГИСа сначала, 40 секунд до ЕГИСа по КП? А я ЕГИСа... Забыл. ман, на хэре играет. Почему я должен умирать из-за этого На шлюхи тупого? Который играет просто как алкаш ебаный. Я верю в него. Самое главное верить, и тогда всё получится. О, ЮКЁ! бывает такое минус 27 а второй я одной пулей 3м дэма ждал я понял спасибо еще раз хочешь повторють дал паника ты паника 2 паника 2 паника паника паника Леша паника 2 паника 2 чел ставит, чел ставит, ну, ты долго будет грузиться. Влад, ты пойдешь в маньяка? А расскажите мне, да. Давай. Влад. Алло. А Влад все. Все спит просто. Влад. Уснул. Да! Ты раду сказал, да. Ты не сказал, молча. Усидил, Дискорд, еб твою мать. Леш. 1 августа тебе дата о чем-то говорит. Нет. Нету. Нет. Конец киберспортивной жизни. Нет, ну Кого? Же... <свят> Какой 1 августа? <свят> так, Леш, не пугай. Меня. Какое 1 августа? Вспомни, 1 Какого августа? года? Какое, Какого года? Какого года? А вот 10 дней назад, 9-8. Какого <свят> года? <свят> это вот та игра, как раз, которая показывает, что никогда нельзя сдаваться. Ебаный тенький смотрю, просто разъебал. А стоп, они забрали, что ли? Или забрали? Нет, вы не забрали. А как? Я же прям здесь стоял. Ну, так надо кликать на руну, а не просто стоять. Я надеюсь, ты знал это. А вы раньше не могли сказать? Блин. Да, мы решим, боже. Стола, на скеле. Красоту пока. На Красоту показал хорошо. Опа! Рапиров фаза, уважаемый человек. Опа. Это у кого? Это у нашего мидера. сейчас просто... Да, купол А он просто убежал Я пикаю, а Лонг с Дуалберетасом Не, не знаю, меня застопил Я нажимаю Это возможно Лонг, кстати А если ты? О, нет, Давайте, пока О, прошли, прошли, прошли я шорты, мар... сейчас, шорты пошел, щет, ну просто нахуй. Желтый это А, а Сел это А. <смех> а сколько попасть надо? Лёш, ты будешь стоять сзади? Я хотел, я хотел в двоих попасть на то время, но она не получилось. А вы можете мне объяснить, почему битву э, не забанили, блять? В итоге у противника по монету я его взять не смог. Как это? Потому происходит? что ты и, дру... и Чел с другой стороны его взяли. Когда берутся в одной в один тайминг. Один тот же персонаж, он танется автоматически. И до раз, который его взял. А, то есть ты думаешь, он так не читает про тебя, да? Нет. Он Сказал хороший человек. Опа! Ебай, как я читаю эту игру, боже, чел! Блять. У меня темак, будем, будем Антимага. Я <связать> а, <связать> Давай, давай, давай еду, <связать> Рано, рано. Я тебя оставляю. Свой на меня оставьте, пожалуйста. Клёво, мужики, помощь! А. Я думал я тебе проблема. его оставить. Я думал тебе его оставить вообще. Я понял, я короче бью-бью, я вижу, что я его очень быстро забираю и решаю тебе его оставить. Ладно. Называй свои координаты, а от, от приеду сейчас. Ебать, я на таком тоненьком вышел оттуда, бля, два раза. Ну, тут мне сейчас сложно, будет. Он ушел, он ушел оттуда. О, мы, походу, никто не раны. А, у тебя бы, у тебя бы, у тебя уйди, уйди, уйди, Я постараюсь. Пау, сделай, а, бля. бы, у тебя бы, у тебя бы, у О, бы, А. Топор? бы, топор тебя Теперь есть. А меня слышно было. Центр спи, готовы? Раз, два, три. А, я ей в голову Просто дал. Это... И... А. Да. Вс, халява давай? для меня. Что, ну? Влад, Влад по-моему, часто прицельчик меняет, да? Белый, по-моему. Не-не-не. Белый, Он белый, он белый. Она же хилится. Вон там прямо. <связь> Давай сидим. Ах, опасаю.